Как будто свежеиспеченные пирожки из печки выглядят блоки, только вышедшие из конвейера завода. Человек, интересующийся строительством, сразу заметит, у материала нестандартный размер. Эти очень крупные блоки из полистирол-бетона – новинка на строительном рынке Екатеринбурга. Они представляют из себя нечто среднее между стеновыми панелями и стандартными блоками. Размер великанов. Длина 2 метра 135 миллиметров, высота 576, а толщина достигает 380 миллиметров. Монтируются такие блоки тоже необычно, благодаря по загребневой системе горизонтальные швы получаются герметичными. Что касается вертикальных, там паза нету, но зато они заполняются специальным составом. Это пеноклей. И он тоже теплый. Получается, что Применив, скажем, эти блоки, будут отсутствовать мостики холода. И поэтому эти стены дополнительно утеплять не нужно. Да и штукатурить тоже. Блоки получены методом распиловки, поэтому у них ровные поверхности, которые в итоге можно будет просто зашпаклевать. И стена готова к финишной отделке. Ну и применив такой крупный блок премиум класса из полистиролбетона, можно сложить, скажем, домик средний 10 на 10 буквально за один день. В этом на практике убедился владелец этого строящегося объекта. Меня Иван зовут, фамилия Морозовна. Артюшов, строй дом, первый раз. Первый этаж размерами 10 на 7, собирали один день Восемь начали, 4 закончили примерно где-то. И собирали вот три строителя и один манипулятор. На данном этапе строительства получает заливаемый пояс. Я думаю, что в конце недели уже поставим второй этаж. Высоких темпов строительства удалось достичь, опять же, за счет больших размеров материала. Такой один крупный блок, он заменяет примерно 15 таких стандартных блоков, как 600 на 300 на 200. Или более 200 обыкновенных кирпичей. Если эти цифры перевести в количество материалов для дома, а, к примеру, площадью 10 на 10, то на один этаж необходимо примерно 90 крупных блоков. Для сравнения, по подсчетам специалистов простых понадобилось бы 1350 штук, а кирпичей около 19 тысяч. Таким образом, трудоемкость монтажа по сравнению с материалами более мелкого формата снижается. Соответственно, получается экономия на работах, ведь, как правило, строители, чтобы положить, например, обычный кирпич, понадобится в 5 раз больше времени. Стартные блоки на рынке стоят монтаж 1200 ориентировочно, а монтаж больших блоков, вот этих вот обошелся, мне 700 рублей за куп. Помимо выгодного монтажа, говорит Иван, получилось сэкономить и на клее. Логично, чем крупнее блок, тем меньше швов, а значит и расхода клея. Таким образом, владелец постройки планирует в целом потратить на свой новый дом, кстати, площадью около 100 квадратных метров, не больше, чем на стандартную однокомнатную квартиру.